О, приехали в лагерь. Ага. Приехали. Да. Что там чудо спу... Так, мы вожатые, наш дом где-то вот где этот где вроде бы. Вожатый Адриан, да, да, вожатый... Там найдите себе дома. Да, там у вас Надеюсь. Если нет, мы, О, вам, мы вам сделаем. У кого нет, то подходите. Вон еще ага. дом свободный. Кто, Кто там Вика? живет? А у кого нет иди. дома. О, Иди сюда, Вика. Че? Вот здесь мы жить. Да. Как вожатый? Ты вот сюда ставь. И все, и подрымывай пароль. Мак, угоди, мне нужно срочно встретить одного человека. Вот, он запоздал. Да. Ну, У тебя не дым? дома? Да есть. М Ты живешь в доме с этим, с то дурочком. Дом Мината и какого-то чела. Дом. Гарена. А вот живи тут. Какой-то Гарена. Или кто это? Максим. Да, да. И, и вот, тут живи, да. вот тут живи, да. да. вот тут спи, вот тут. У нас здесь дом. Стоп. Живи здесь. А, это дом Аксима, пусть тут. А зачем сирена? Сирена. Ну, а вдруг... Беда. а а, -а, -а. не нажимайте, беда. мне бить этот звук. Не нажимайте на сирену. Даже в не слушаю. это... Вожатых дом. Так, кот, все, ты где-то, все вернули тебя кота, бедный кот вернулся наконец. то кот, иди сюда. Дом божат. Ну такой, скука, тени, скучный, скучный. Так, где я живу? Где, где? Я живу, где мой дом. О, у меня сосед. Здравствуйте. Мое. Здесь вода, там снег. О, тут, тут тут сейфы ли? Нет, да, в каждом. Интересно, сейф. а только у нас в доме личные сейфы. Я не могу его... Нет, у меня есть. Так, купить хотели, конечно, не могу. Давай на кофе. Так. так. Ить, мне пить, пить. Толчата. Айда купаться все. Так, какой там танцпул. Чего ну, у меня такой, там, Чего Тут танцпул. Так, так. Нормально. Привет. Привет. Так. У нас mm. вот такой себе. Так, у меня сосед это ну, давайте... красный. красный. это тут Это я вот это А, тут нужно. А, а, а? пойдем, пойдем погуляем, может что-нибудь. Надо а кушать, хочу кушать. Сколько а? кушать? Кушать хочу. Куда? Mm. Столовая. Здесь Здесь Жрак. Жрак. Жрак. Жрак. Жрак. Приветствую, брать по одной порции, Пацаны, держи. Пацаны, бежи. Нет, стой, ты балбек. Вон, по одной порции берешь идешь еда, в столовую. Где порцию, еда. брать? Вон, на улице. На Тут улице. Вот и... Пойдемте да. на улицу. Где? Я, пью, я <сёк> э, Значок лагеря. <сёк> Нам еще не выдали Значок значки лагеря. лагеря. Дали, так, И знаешь, что мы будем голодать? Нет, у меня есть у меня, есть, у меня есть, у меня есть вот. О, морковка. Я тоже. Буду, буду У морковить. меня есть яблоко. Хотя я люблю сливником. Больше нету. Да ты что делаешь? Уйдите. Уйдите отсюда. Я хочу ну за тортик. Да хватит выломать. Ну-ка не ломать ничего. Ты что делаешь? Ну-ка поставил. Мы только тортик сваруем. Я а Не бейте. Прекратите драться. Где где не ломай это да они нет. уже там ломают yes. и и yes. все ставьте тортик <смех> что делайте ну-ка возвернули пос... <смех> Мы... все на место Мы <смех> только Тортики, мы же не воры, а он сейчас выгонит, теперь в день откройки. Я тортик. Кто хочет, кушайте. Ты ещё... Ты тупой, я тебе сейчас мозги твои куриные отрежу. Ты ведь не понял? Мы убьётся в стену, есть, есть, тут где-то пункт пункт И, И, что, мы что мы было можем. незаметно, вот, как бы, морковка. А человек об стен, стенку головой. Всё, Помогите, Адриан! А кто, кто психолог? Тут у человека плохо. Не знаю, не пос... посмотрите, Помогу". что он там. Он молит. Об стенку головой бьется больной. Нет, не Нет знает, пункт, не я, знает, не знает, я не знаю где, поищи в той стороне, а я что? тоже схожу. Вызывайте, Нет, вызывайте, вызывайте скорую. Сейчас я позову психолога, тем, э, психолога позову. Да, стой Нет, есть один знакомый психолог. Господи. Господи. Господи. Господи. Господи. Господи. Э -э. Давай, на носилке, на носилке. По часовой. Там бражник. Подожди минуту, где же Адриан? Адриан, где ты проходишь? Девочка. Привет, Ваникс. Так, у меня сейчас с сдался. Что происходит? Я не могу вызвать наручную. Что хотя бы попытался. Эй, что это? Очень опасно. Сирена, спасатель, кто может? Бегите, куда может! Тревогу выключите. С этим разберутся с Что с... Буду, Героя! Герои. Где он? Вы его видите? Не ломай я просто у меня 9 жизней а не Олег тоже пропал. Левер? Ребята, тут Ливер. Ливер а. а вроде бы... Слушай, а что делать, если Олег и Адриан пропали? Что, <свяк> что, искать? А. Скоро вы Чё, все пропадете. Этим займутся супергерои. Все обычные люди спать. Сундук сломали. Я днём спала, я не хочу Левера спать. Больше вы не услышите эту сирену. Потому что я её скоро вынесу. Так, а. я нашёл нашего абонента. Не, не трогайте сирену. Больше нет никаких сирен. Я ваша сирена. Так, сиреноголовый. Что? Сирена больше не работает. Быстрее прекраши балу! Yes. механизм никакого не сюда тут прячется, куда мы И куда он нам уходит? Я знал, что это произойдет. произойдет. Трикс, дай лапу. У нас тут проблемы масштабные. Полные проблемы, да? Он, он прыгает. Это ксерфет на уткере? За ним. А он за нами. А -а -а. <свист> Друзья, а вы не думали, что он нас отводит куда-нибудь? Подальше друг от друга, думаю. Да, да, да, да. Может, тоже обычно должен защищать тоже. Уходите, скоро вражник нападет на город. <свист> Самое интересное, где мистер Бак? О, Кливер. У меня, у меня такой же вопрос. На пенсии? Ну, ну мне раз для них на рано. Рано пенсия? Он еще такой молодой и красивый. Вот. Не, не заходи в костер, уходи отсюда. Тут небезопасно выходить. Вот, сбежал. Ходи отсюда здесь небезопасно, давай, давай. А нет, не сбежит. Сука. Молодец. Подбегает. Никого вроде бы тут не нашел. надо. Надо защитить лагерь. Я Что? лежу за лагерь, <свят> кого не пищу. Ну хотя дарю тебе мираж. Может, просто убежал? срочно идите домой! Может, он бесит Господи! А, Если бы... Вы... А, э -а. Молодец, Можешь использовал посетить. свою силы, чего я и добиваюсь. Так. Я... Кто я обнаружил? Все. Я буду чего воровать вы, ваши силы ладно? при каждом прикосновении ко мне вашими силами. Так. У кого похитили силы? домой! ребята, что вы тут делаете? Что тут делают герои? не могу. Мы охотимся за одним злодеем. И как вам удается? Вот появился злодей. Что? Извините, пожалуйста, ты дебил, он меня так задолбал. У него психическое расстройство, еще дебил. Ой, Так. Так, вообще, почему никого по домам нет? Идите все по домам. Домой! Домой! Домой! Домой! Я еще кружок пробегусь, поищу. Домой! Домой! Все, заходи, не выходи. Да? А не просто подпис... Ах, там Так, все, надо выходить. бери щит, пожалуйста. Что это такое? Щитом балуешься? Ты почему мирных людей бьешь? Что тут произошло? Почему сломан сигнал? У нас тут наплодился про Супер шанс. Что это такое? С ума сошли? Я знаю, почему у него проблемы. Ой. У меня умерли. Да, а у меня вообще да, страшно. Да, я... я знаю, почему он сломали. Похоже, ему кто-то язык сломал. Сейчас я ему его Это... киркой починю языки воды. Можно киркой Киркой? Дракон? Сейчас давай подзатыльник. Рачистка? А ща все, все хорошо? Можно? Я тебе язык чуть-чуть. Сейчас ему подзатыльник, на? Господи. Алло, балбес. Чё он, дурак что ли? Я не понимаю, да. что ты говоришь. Ну, у тебя да. язык проблемы, у тебя с языком да. проблемы. Тебе тоже что ли? Да. На тебе. О, меня На меня заклинание наложили. я не мог с людьми разговаривать. Я говорю, а, а, надо было надо идти поговорить. Мне пора использовать Всё. чудес. Заклинание Ладно, чего Это мой дом. Алло? Нам дом, надо с тобой помни, дойти, чтобы да? нас никто не слышал. Потом чудесный мистер Бак. О, все, все починилось. Это починилось. Че быстрее? Че? А талисман, мне нужно с тобой будет поговорить наедине. А ты что, ты что, иди тупой? Идиот, сейчас я перезаряжу и приду. А встретимся, встретимся там, встретимся, когда пойдет дождь. А, так скучно. А где, когда встретимся? О, когда че? пойдет дождь. Или же в доме Адриана. Привет. В доме Адриана встретимся. Привет, дракон. Трансформация. Пока. Пока, дракон. Трансформация. На супер драконах работать. И работает, не У него шизофрин. Да. Так. Так. Утвальцы по кому-то. Привет, канал. Саму-то вообще не знаю. Так, что говори? Что ты там говоришь? Короче, я говорю то, что я нашел скрытую силу талисмана Клевера. Какую? Короче, помнишь Феликс, когда у него был талисман, он создавал фейковые талисманы. Я так ворылся в Йо-Йо и нажал на какую-то скрытую кнопку, а в этой скрытой кнопки было сказано слово олицетворение, и тогда мне должен был появиться один такой талисман. Uh -huh. Ну я так и сказал, и он появляется, но при моей трансформации он пропадает. Вот. И там еще было написано сказано то, что талисман э, при невозможно его кому-нибудь передать, потому что он будет пропадать. Ну, значит, он как-то это делал, правильно? Он заряжал, и как я понял, ну чисто если логикой, он заряжался силой хранителя. И, скорее всего, с помощью этого заряжал талисман. И поэтому мог их передавать. Не знаю. Но самое главное, ты знаешь, расскажи, клиф или как там, уничтожишь все фейковые талисманы, чтобы... Те, кто а -а -а. работали с ними, у всех талисманы пропали. Ты когда забрал у него талисманы, его уничтожил. Вся энергия талисманов, которая была в нем, тоже вместе с ним уничтожилась. Соответственно, талисманы, как нельзя их кому-то передавать, тоже с ними уничтожились. М -м, понятно. Нет, талисман пока у меня, я могу собрать талисман и их объединять. Все, хорошо, мне пора бежать. Где активация? Место для у меня супер. Дитрансформация. трансформации. Так. Ля ля ля ля. Ла ла ла ла. -ла. ла, -ла. Идем, идем, идем, идем. Отсюда выхожу. А вот. О, Олег. Ой, ты где? Бу. Дражд такой. Как дела? Да, да, да. да нормально. Предлагаю завтра пойти ночью на кладбище. Как тебе такая идея? Да, да, надо сходить бы вдвоем. Чего? И бесишь, не ходи возле нашего дома. Надо нам... послезавтра пере... перевести, провести какие-нибудь испытания и, сна... и значки давать. Да. Плюс ты слышал этот а, суперкот суперкот ты же должен был вместе сюда ехать, да? Mm -hmm. Но он не приехал, он послал другого какого-то супергероя, вроде вот э, Клевера или такой, восходящий или как его звали, не знаю. Не знаю, как его зовут. Днем. Ладно, я буду отдыхать, я устал. Я тоже. У меня сложный был день, так что я спать.